Кого за тебя, Здесь такая деревня в России, где живет на Анолешка, а деревня тут, на границе, за границей часто стреляют мужик выбегает к дороге. Провожая военных колонны, Отдает им по-взрослому честь И кричит им, работайте, братья! Работайте, братья! За родину, маму, За тех убиенных детей стариков. Работайте, братья! До скорой Победы и битья их сильно, наших врагов. И у каждого тех, кто в погонах, либо братик такой, либо сын, либо дочь, и страну не важно, важно то, что их дом далеко. И выбегает выбегая к дороге, Провожает военных колонны, отдает им по-взрослому честь И кричит им «Работайте, работайте братья!» Работайте, братья! За Родину в славу, За тех убиемых наших парней! Работайте, братья, до скорой победы. Нацистам нет места на нашей земле. братья!